Приветствую вас, друзья, художники, любители. Я долго сомневался, выпускать этот ролик или нет. Почему? Потому что подобная копия с картины этого же автора уже была. Немного напомню. Я копировал картину зимней дороги автора Петер Мерк Менстат. Мне пришлось еще раз нарисовать эту копию для друга, так как он передарил ее. Вот та же картина в другом варианте. Сейчас я покажу вам создание копии картины этого же автора с похожим сюжетом. Но различия имеются. Во-первых, картина развернута по горизонтали. Во-вторых, снег написан более правоподобнее и детализированнее. Начнем. Так как у меня грунт акриловый, я должен перейти на масляную живопись. Составляю палитру. Я извиняюсь, что палитра не составлялась с нуля, а я взял ту, которая осталась от предыдущей картины. Кларит одинаковый. Я лишь обновляю ее. Также три краски. Коваль синий. Кадмий красный и желтый. Добавил еще три краски: это травяная зеленая, голубая ФЦ и Марс коричневый темный. Кобальт синий на белилах получая голубой цвет для неба и теней на снегу. Кадмий желтый, красный, с капелькой Марс коричневого получая христи оттенок. Его же разбавляю белилами делаю светлее. Это для кустов и в некотором случае для деревьев розоватый оттенок, красное, желтое на белилах. Это для световых участков снега. Всеми составленными колерами, а также чистыми красками, рисую композицию. При этом разбавляю краски жидкой и практически втираю их в акриловый грунт. В качестве разбавителя я использую айспирит. В дальнейшем перейду на масло и лак. Но ну, буду делать двойник. Итак, рисую цветные пятна. Пока светлее, чем будет в окончательном варианте. Очень необычный цвет у хвои елей. Это травяная зеленая с марсом коричневым и чуточку кадмий желтый. Подчеркиваю, пока рисую подмалевок, я не выписываю свисящие лапы елей, а лишь обозначаю центральную часть хвои. Лапы будут рисоваться позже. В чем сложность этой картины? Конечно, не в цвете. Вы сами видели, что палитра простая. Сложность в вырисовывании деталей следов на снегу. Разбавляя краску жидко, втирая ее в акриловый грунт, я получил масляную основу для дальнейшего письма. Таким образом, я нарисовал предварительный подмалевок, где обозначил расположение снежных холмов, деревьев на переднем плане и растительности на заднем. Конечно, рисунок подмалевка был просушен. После просыхания во втором сеансе, я составляю новую палитру. Три оттенка на белилах, в которых присутствуют по капельке желтой, красной и в основе кобальт-синий. Получаются серые оттенки, тяготеющие в синеву. Для неба я добавил голубую ФЦ-краску, разбавив ее этим серым колером. Также в серый колер добавлена коричневая краска. Этим оттенком будет писаться дальний план леса. Желтая, красная и коричневая краска на белилах, получается бежевый оттенок. Это для кустарника на среднем плане и для земли, которую не покрыл снег. Для хвои ели снова намешать колер из желтой, коричневой и зеленой краски, особо рассказывать нечего. Единственная сложность была в том, чтобы прорисовать множество следов на снегу, хотелось, ну, хоть приблизительно изобразить, как на авторской картине. Просто пришлось дольше повозиться. Смотрите и все поймете. Доведя работу вот до такого состояния, я тоже оставил полотно сушиться. После просушки, снова составляю палитру, аналогично предыдущей. как уже есть хорошая основа подмалевка, то в этом сеансе рисуются детали. Конечно, очень много деталей на снегу, особенно на переднем плане. Я повторюсь, очень интересный цвет зелени получился из коричневой, зеленой и желтой краски. А ложась на предварительно красно-коричневую подложку, еле становятся такими рыжевато-зелеными, солнечными. Кустые ветки это красно-коричневый коле. Этот сеанс длился два дня, ну примерно часа по четыре-пять. Вот завершенная картина. Когда она высохла, то я еще немножко поработал с ней. Синим колером усилил тени на снегу, а белильной смесью свет. Вот финал картины. Не знаю, будет ли это видео кому-нибудь полезным. Ну вот такое кинцо получилось. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.